audi 7 снимаем поворотники это уже не штатные поворотники это уже китайский заменитель но суть от этого не меняется значит по морозу снимать их надо аккуратно чтобы не поломать суть какая вот эти два усика надо чуть сжать опустить вниз таким образом здесь она вынимается потом в сторону вот два зацепчика раз два и вот Таким образом, вот, сетка навязана, чтобы крупные особи насекомых не залетали, в интеркулер не забивали. Таким образом, имейте в виду на морозе, чтобы добраться до проушины, которая находится с той стороны буксирной, и закрутить. Надо ее снимать также. Когда тут все замерзло льдом, поломать это дело очень легко. Далее, и откручиваем два самореза. У кого по конфигурации может быть и торксы, у кого кресты, у кого что угодно. Но суть опять же не меняется. Сложностей, в принципе, ни у кого возникнуть не должно, но, естественно, всегда лучше перед тем, как куда-то лезть, посмотреть, чтобы ничего не сломать. Вот это изделие крепеж, чтобы знать, как выглядит, если кто-то потеряет на запас. В общем так, может кому будет полезно, не обессудьте.